Ребята, всем привет! Меня зовут Аня. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А сегодня будет рождественская атмосфера, и я вам расскажу о самых красивых ярмарках в Польше. Обязательно продолжайте смотреть дальше. В основном они начинаются с конца ноября и продолжаются до конца декабря. Очень редко, когда еще пару дней могут затронуть месяц январь. Поэтому я собрала для вас 5 самых красивых рождественских ярмарок, чтобы вы погрузились также в эту праздничную атмосферу. Гданск один из моих самых любимых городов, так как он расположен на побережье Балтийского моря и он был полностью разрушен в конце Второй мировой войны. После реконструкции город сохранил очарование Старого Света. Ожидайте найти много янтаря на рождественской ярмарке, так как город специализируется на продаже изделий из этой окаменевшей смолы. В Старом городе вы найдете классическую венецианскую карусель и каток а также польские пирожные и мясо на гриле если вы ищете что-то более существенное отправляйтесь в лабиринт узких улочек вокруг порта и найдете рестораны морепродуктов где подают традиционные польские блюда кроме того в 2019 году впервые сделали 5-метровые ворота в виде подсвечника они имеют смотровое место на горе Кроме того, в воротах содержится адвентовый календарь и во время ярмарки каждый день в нем открывают новое окошко. Несколько десятков деревянных домиков разместились и в Варшаве. Год назад мы побывали в столице Польши. Кто не смотрел этот рождественский влог из Варшавы, обязательно переходите и смотрите. Было очень классно и празднично. Самая большая рождественская ярмарка здесь работает в старом городе на Барбакане. На ярмарке можно приобрести елку. А еще здесь подготовили комнату Святого Николая, которая является очень популярной среди посетителей. Здесь больше позаботились о еде, поэтому предлагают огромный выбор мяса на гриле, вареников, супов, глинтвейна и тому подобное. Если вдруг вам станет скучно, отправляйтесь в Королевский сад света. Там очень красиво, особенно в это время года. Познанская рождественская ярмарка была признана третьей лучшей рождественской ярмаркой в 2021 году по версии журнала European Best Destinations. Город расположен на берегу реки Варта в западной Польше. Рынок расположен на старой рыночной площади и заполнен традиционными деревянными прилавками, рождественскими елками и зимними деликатесами. Если вы приедете в декабре, то застанете Познанский фестиваль ледовых скульптур, который приходит с 10 по 12 декабря. Познань также является прекрасным местом, чтобы попробовать круассан Святого Мартина. Готовый продукт, наполненный апельсиновой цедрой, грецкими орехами и изюмом, должен быть приготовлен по точному рецепту и весить от 150 до 250 граммов, чтобы его можно было назвать круассаном Святого Мартина. Краков второй по величине город в Польше, поэтому рождественский рынок будет гарантированно большим и шумным. Еще ее называют королевской рождественской ярмаркой. Ярмарка работает с 10 утра и вход на нее бесплатный. Ее проводят вокруг городской ратуши уже несколько веков. Здесь в деревянных домиках можно приобрести что-то вкусненькое и теплое или подарок ручной работы. Снег не может быть гарантирован, но температура часто опускается ниже нуля. Поэтому вы можете поймать несколько праздничных хлопьев. Обязательно попробуйте традиционные блюда, например, гуляш, копченый сыр или квашеную капусту. А город Вроцлав расположен на реке Одер на юго-западе Польши. Историческая рыночная площадь – отличное место для праздничного рынка. Рождественский рынок во Вроцлаве большой, поэтому он проходит в четырех связанных между собой зонах. Рыночная площадь, Соляная площадь, улица Алавская и улица Свидницкая. Здесь можно найти множество традиционных изделий ручной работы. Еда также очень популярна. Местные блюда, такие как осыпек, это копченый сыр, который подают с клюквой. Не забудьте попробовать медовуху. В Польша очень распространен алкоголь на медовой основе или глинтвейн. Ярмарка также открыта с 10 утра и до 9 вечера. Вам не обязательно ехать в большой город, чтобы насладиться рождественской ярмаркой. В маленьких городах они также проходят, но не так грандиозно. Рождественские ярмарки красивые в течение дня, но самые удивительные вечером. Приезжайте в Польшу и проверьте, насколько впечатляющими являются рождественские ярмарки здесь. Без сомнения, вы будете в восторге. Я надеюсь, что этот ролик поднял вам новогоднее настроение. Вы уже собираетесь устанавливать елку может быть даже задумали мини путешествие я желаю вам хорошего настроения ну а мы уже встретимся с вами в следующем ролике с вами была ваша аня всем пока